Здравствуйте, с вами Тамара и сегодняшний расклад для рыб на июнь 2021 года. Как обычно, я начну с Кельтского креста, а потом мы поговорим про любовь, и я вытащу несколько карт для тех, кто в паре, потом для тех, кто одинок и в поиске, ну и, естественно, финансы. Ну что ж, мои дорогие, начнем. Я выберу десять карт для вас. Под колодой. Под колодой у нас «Рыцарь мечей». Это карта амбиций, карта, которая говорит вам, не останавливайся на малом, то есть стремись к более высокому, к чему-то. Вперед, вперед с песней, с флагом, вот с этой шпагой наперевес. То есть, если какие-то планы задумали особенно что-то, пусть вас ничто не останавливает в июне, мои дорогие. Давайте посмотрим, проиграется ли и как проиграется эта карта с основным раскладом. Как карты прыгают. Когда карты прыгают, говорят, что они готовы и хотят говорить с нами. В центре вашего креста семерка Пентаклей, которую перекрывает еще один рыцарь, рыцарь Посохов. В основе вашего креста король кубков. В недавнем прошлом туз Пентаклей. Во главе расклада у нас семерка мечей. В ближайшем будущем карта Иерофанта. Для вас, мои дорогие, десятка кубков. В вашем окружении карта Луны. Надежды и страхи. Двойка чаш. И чем все завершится? Карта императрицы. Ну, давайте начнем с малого креста. Семерка Пентакли, ну вы знаете, очень хорошо проигрывается тема работы для кого-то, для тех, кто как бы вообще в процессе в каком-то. Карта хороша, очень обе карты хороши для карьерного, для карьерного роста, для развития бизнеса вашего. Семерка Пентакли ⁇ это когда мы взращиваем свое деревце успеха, вот этого вот деревце нашего финансового успеха. Это когда сажаем зерна, то есть начинаем, может быть, свой бизнес или начинаем где-то работать, ухаживаем за этим деревцем, поливаем его, и потом получаем вот этот результат. Результат у нас в данном случае семь пентаклей. И время как бы сбора урожая. Получили, получили эту прибыль, например, от своего бизнеса, получили эту зарплату с этого места, где вы работаете. И задумываемся, задумываемся о том, что делать дальше стоит ли продолжать этот цикл опять, чтобы получить опять эти семь пентаклей, либо, может быть, надо что-то менять. Понятно, что нет гарантии, что вы получите опять то же самое, ту же самую прибыль или ту же самую зарплату, если поменяете Но вы, Может быть, получите что-то новое, что какой-то опыт жизненный или опыт работы, который вам пригодится. Поэтому, да, риск есть, всегда есть, но вот такой вот очень правильная аналитическая какая-то вот на процесс процесс когда человек начинает задумываться чего я добился что мне делать дальше по работе по карьере карта отвечает вам кстати также карта перекрывает что надо двигаться вперед мои дорогие вот всех тех кого интересует вопрос работы карьеры то своего бизнеса, то двигаться надо вперед. Рыцарь посохов – это тоже фигура энергичная, это движение, движение именно каких-то проектов, каких-то задумок ваших, реализация чего-то, потому что рыцарь посохов – он энергичный. Это еще посох. Посох ⁇ это символ работы, карьеры, даже символ креативности, артистизма. Может быть, ваша работа связана с чем-то. Вы создаете что-то. У вас карта императрицы, которая именно создательница. Что еще? Может быть, рыцарь – это молодой человек, не достигший возраста 40 лет. Кстати, молодая женщина тоже может быть. Это люди огненной стихии, львы, овны, стрельцы. Но в любом случае, если это не такая фигурная карта, то есть не человек, который рядом с вами, может быть, кто-то вас подстегивает, может быть, кто-то вам помогает на вашем пути, вот, вот этом вот пути развития, особенно по бизнесу, хороший бизнес-партнер, кстати. Люди, что еще можно сказать, помимо энергетики, ну, обычно красавцы, <с> <с> потому что, кстати, эту карту тоже можно и как отношения рассматривать, когда мы вкладываемся в отношения и собираем урожай, то есть что-то, и начинаем думать. Стоит ли переводить эти отношения на следующий уровень? И вообще, как бы, может, пришло ли время или нет? Вот так вот. Тут тоже тут у вас карты молодой человек, может быть, подстегнет, или вы его подстегнете, чтобы он принял это решение, стоит ли переводить отношения на следующий уровень. Как я сказала, это может быть лев, овен, стрелец, либо любой такой вот красавчик, спортсмены, может быть, так как посох, как я говорила, уже энергия, может быть, спортсмен, может быть, человек, который очень хорошо следит за собой в плане одежды, прически, может быть, даже тело в плане спортзала, вот как я говорила, может быть, даже как-то украшает себя, может быть, татуировки, может быть, что-то такое с прической у него, какие-то. Любят-любят люди огненные стихии как-то выражать себя через внешность. В основе вашего креста король кубков, но для мужчин, может быть, это вы. Это мужчина элемента воды, раки, рыбы, скорпионы, люди мягкие, чувствительные, любвеобильные, люди, которые умеют говорить о своих чувствах. Особенно для мужчин это редко, но вот люди элемента воды, они умеют. Это вода, это эмоции наши. Либо это человек, может быть, для женщин, может быть, это ваш партнер рядом с вами, вот, человек заботливый, он готов протянуть вам вот эту чашу, чашу любви. Если любовь не ваша тема, то, может быть, вам кто-то сделает предложение. Предложение по работе или по какому-то делу, которое или по какой-то ситуации, которая происходит у вас в данный момент, которая важна для вас. Вы можете получить вот эту вот чашу позитивных эмоций. То есть, что-то позитивное может прийти в вашу жизнь связанная с королем кубков. Ну, часто у многих карт есть оборотная сторона. Вот у этой карты единственная оборотная сторона – это то, что человек может быть… Не обязательно это мужчина элемента воды. Это может быть любой мужчина, у которого проблемы с алкоголем. Недавним прошлом у нас Туз Пентаклей. Ну, замечательная карта денег. Выше этой карты нет. Вот это самая такая. Видимо, вы что-то получили. Может быть, прибавку к зарплате, может быть, какую-то премию, какой-то бонус. Может быть, кто-то получил наследство, кто-то, может быть, по страховке вам выплатили. Что-то, какая-то крупная сумма. Продажа, продажа или покупка жилья может проходить вот по этой карте. То есть, либо вы выплатили большую сумму, либо вы получили какую-то сумму от продажи жилья. Либо вот покупка или продажа автомобиля тоже может быть. Что-то крупное такое вот по этой карте. Тузы обычно неожиданность. Может быть, уже как бы махнули рукой, не ждали. Не ждали этой выплаты, не ждали этой выплаты по страховке или этой вашего наследства. Но вот как-то все сложилось и все получили. Карта замечательная. В плане финансов тут как бы хорошо проходит Карты хорошо проигрываются. Во главе вашего расклада семерка мечей. Вот это единственная карта, которая мне не нравится в вашем раскладе. Может быть, у вас какие-то... Хотите что-то сделать? Ну, я приведу такой, знаете, простой пример. Может быть, хотите увильнуть от налоговой. Не хотите платить какие-то налоги. Хотите что-то скрыть, может быть, от кого-то или что-то. Вот это вот какая-то, знаете, хитрость какая-то, может, схитрить что-то. Еще и карта говорит о том, о плохо продуманных планах. Вот я бы как бы сосредоточилась на этом. Поэтому, может быть, у вас в голове какие-то планы, вы что-то хотите, чтобы случилось, но получится все не так, как вы планировали, и вы будете, может быть, разочарованы. Потому что, ну что на, на самом деле на карте нарисовано? Нарисован солдат, который среди ночи пробрался в чужую, в чужую э, лагерь, лагерь врага, и решил их как бы украсть оружие оттуда, но не смог унести все. То есть неплохо продуманные какие-то действия могут быть. Так и вы, пожалуйста, хорошо продумайте свои. Справитесь ли вы с задачей, которую вы ставите себе? Может быть, вы еще хуже сделаете что-то себе. Поэтому. Будьте осторожны, я бы сказала, внимательны. Если у вас какие-то планы, на самом деле продумывайте каждую деталь. Если бы он, например, может быть, не один пошел бы, их было бы двое, тогда задача удалась бы. Они бы унесли все оружие, враг был бы обезоружен, и все, на этом победа. Но он решил сам, один, и как бы, может быть, даже и не справился. То есть задача не выполнена полностью. В ближайшем будущем карта Ирафанта э, старший аркан представляет знак зодиака Тельцов. Карта, вот, кстати, если вы планируете что-то там какие-то делишки темные, то подумайте еще раз, потому что карта Ирафанта говорит, что вот именно сейчас надо все делать по правилам, надо делать, надо следовать правилам, нормам каким-то, то что вы каким-то своим моральным устоям, вот законам каким-то не юридическим, может быть, а законам вашего общества, я не знаю, законам вашей компании, в которой вы, может быть, работаете. Уставы, вернее, компании. Вот надо что-то делать правильно, вот так. Иерофант, еще и учитель, кто-то, может быть, решит что-то изучать, но тут уже более такой, знаете, повышать свой образовательный уровень. Либо пойдете учиться тоже, простите, преподавать, может быть, где-то на таких, на каких-то курсах повышения чего-то. Может быть, пойдете вечерние курсы, делать свою какую-то аспирантуру, но днем работать, вечером учиться, что-то в такой области повышать, повышать свою, свой уровень. Но еще по карте Рафанта проходят религиозные браки, хотя так особых... Ну, хотя, кто знает, может быть, вот по семерке пентаклей вкладывались в отношения, и ваш рыцарь решил... Обычно рыцари еще не готовы к отнош... серьезным отношениям, то есть, на как, не готовы... К... Э закончить свой путь. Рыцарь, он все время куда-то спешит, он э мчится, а вот король, он все время сидит на тролле, то есть он еще не, не превратился в короля для того, чтобы вот э э э жениться, например, осесть, осесть в семье. Э поэтому я не думаю, что может проигрываться как брак тут. Хотя все возможно, остепениться, ваш рыцарь. Ну, еще раз хочу сказать, вот по карте Иерафант, это может быть какое-то религиозное венчание, что ли, или обручение. Обручение можно, кстати, с рыцарем, обручаться можно, он за какое-то время как бы возмужает и превратиться в короля, тогда можно. Ну, а для вас, ну, может быть, на самом деле у кого-то обручение или какие-то задумки о свадьбе, или, может быть, даже регистрация, даже не регистрация, а вот именно венчание в свадьбе, свадебное какое-то, потому что у вас замечательная карта «Десятка чаш». Ну, это семья, это дом, полная чаша, это радость, благосостояние, благоденствие, все на слово «благо», вот так вот, потому что каждая чаша полна позитивных эмоций, радости, счастья. Плохо видно на этой карте, но обычно на этой карте нарисована радуга, радуга ⁇ это символ счастья. Карта семейная может говорить, что у вас взаимопонимание в семье, и дети радуют, и у вас с вашим партнером или партнершей полное взаимопонимание. Еще эта карта дома, то есть так и нарисован дом. Но даже для тех, у кого кто одинок, вам очень гармонично, то есть очень, вы окружили себя какой-то гармоничной атмосферой, то есть вам очень комфортно там, где вы есть, вы создали себе вот этот вот ваш дом, то есть бежать после работы, вам там комфортно, вам там приятно находиться. То есть не обязательно быть счастливым и довольным, когда вы в паре, можно и одному быть довольно счастливым и довольным. В вашем окружении карта Луны, старший аркан, представляет знак зодиака рыб, кстати, ваша карта. А, ну что, вообще, честно говоря, карта вот эта вот представляет все элементы, все, карты, все знаки элемента воды, раки, рыбы, скорпионы. А, карта эмоциональная, а, карта говорит о большей интуиции, то есть предчувствии какие-то что-то скрытое, может быть вы чувствуете, что кто-то шепчется за вашей спиной, может быть какие-то тайны, секреты, недоговоренность какая-то, вот все такое, знаете, проходит. То, что Луна в нас начинает вот будить, и вот это вот все может как, но это вокруг вас, может быть вокруг вас что-то, какие-то кто-то шепчется или вам кажется, потому что по этой карте может казаться вам кажется, что вокруг вас люди шепчутся, хотя вполне возможно, может быть, зависть, может быть, даже какие-то сплетни, что-то может быть происходить вокруг вас, и вы это подсознательно чувствуете, но у вас нет каких-то конкретных доказательств по этой карте. Либо, может быть, вы не видите если ваше окружение, вы не видите что, это может быть, кстати, друзья какие-то. И друзья мутные, я бы сказала, чуть-чуть, вот, вот, так вот по этой карте. Так что люди вокруг вас, могут кто-то близкий к вам, не совсем, э, э, вот, так тоже может быть, кто-то не совсем честен, что ли, какие-то тайны, какие-то заговоры, какие-то, э, какая-то нечестность, мутный человек, да. Надежды, страхи, двойка чаш, ну, хотим любви, хотим взаимопонимания, э, хотим, чтобы нас понимали, может быть, даже и в дружбе, если мы, мы говорим про дружбу в данном случае близ, близкого человека, то хотим, чтобы нас понимали, э, хотим, чтобы э, было такое вот. Вообще карта двойка чаш – это э, душевный союз двух людей. Может быть, на именно романтическом уровне, то есть вы встретили кого-то, и у вас не сколько такое физическое приближение, э, вас тянет друг к другу, физическое притяжение, сколько больше взаимопонимания. То есть вы друг друга с полуслова понимаете, и можете человеку душу вылить, и он вам может все как бы рассказать про себя, открытость такая может быть хотелось бы, может быть, иметь такого друга или подругу, либо человека рядом с вами. Это еще хороший бизнес-союз, кстати, тоже, когда вы будете, вы и ваш партнер будете понимать друг друга. Так тоже может быть. Но тут в позиции надежды и страхи, я думаю, скорее всего, надежды. Ну и ваша последняя карта, карта императрицы. Замечательная карта. Это карта, управляемая Венерой, то есть планетой любви. И как бы красавица-женщина. Для мужчин это, может быть, кто-то встретит вот такую вот красавицу Венеру. Она держит этот символ Венеры в своей руке. Ну, а еще карта императрицы, она, это представляет беременность. Она беременная, то есть для кого-то, может быть, неожиданно, причем, может быть, вы узнаете, что вы в положении. Для тех, кто, кстати, период фертильности по этой карте, для тех, кто не хочет, пожалуйста, предохраняйтесь, потому что беременность возможна по этой карте. Ну и «Карта красоты». То есть все женщины будут прекрасно себя чувствовать. Ну, лето, июнь, так будут себя чувствовать красивыми. Кто-то, наоборот, именно займется своей внешностью, сменой имиджа. Кто-то поменяет прическу, макияж. А еще, может быть, так будет относиться к вам ваш мужчина. Самая красивая женщина вы для него, самая лучшая мать, самая лучшая жена, подружка и все остальное. Да и для, для мужчин тоже, может быть, так вы видите свою женщину рядом с вами. Или вы встретите женщину, которая будет вот этой вот императрицей. А императрица, может быть, кстати, с практической точки зрения, может быть, она владелеца бизнеса, или у нее какая-то важная должность. И вот такая вот, на самом деле, красавица. Или в ваших глазах, вообще все женщины красавицы, но в ваших глазах она самая-самая лучшая. И вы тоже, либо, если вы уже давно в отношениях, может быть, узнаете, что вы в положении, вы ждете, она ждет. То есть вы вместе ждете ребенка. Ну что ж, давайте про любовь. Я поменяю колоду. Первые три карты для тех, кто в паре. Четверка посохов. Я не могла вытащить лучше карты. Семерка посохов. И карта дьявола. Ну, замечательно. Ну, что ж, карта свадьбы. Те, кто в паре. Предложение. Предложение руки и сердца. Обручение. Подготовка к празднованию. Какое-то, может быть, празднование именно вот этого обручения. Может быть, празд... подготовка к свадьбе для вас. Замечательно. Я думаю, что не всем нравится ваш выбор будут люди, которые может быть родители, может быть ваша невеста не очень нравится вашим родителям или ваш жених не очень нравится кому-то из близких. Вы будете защищать ни в коем случае не дадите. Но на вас это, в общем-то, их мнение особо не повлияет, потому что посмотрите, как он защищается и позиция какая намного выше этих людей. То есть на вас это, конечно, не... либо будут какие-то сплетни, может быть, кто-то будет что-то наговаривать вам на вашу невесту или на жениха. Я думаю, что вы слушаете этого не будет, Ну и по карте дьявола в данном случае замечательная карта, потому что тут такая, знаете, сексуальная, излишне сексуальное влечение пока. Тут даже негатива никакого и нет. Поэтому все те, кто в паре, замечательные карты для вас. Давайте посмотрим, что выпадет тем, кто одинок и в поиске. Карта влюбленные. Двойка чаш. Я просто не верю своим глазам. И карта умеренности. Вот так вот, моя. ждите. Карта умеренности говорит о терпении. Придет в вашу жизнь вот этот вот душевный. Потому что по двойке чаш, чаш мы начинаем отношения. А по карте влюбленные, так как это старший аркан, это уже серьезные отношения. Посмотрите, какая прогрессия. Будет терпение вам. Терпение, встреча, встреча это душевный союз, как я вам говорила, в вашем таро раскладе в главном раскладе э, в Кельтском кресте. Что у вас вы хотите этого? И, пожалуйста, встретите вот это вот душевный союз. И карта влюбленных это серьезные отношения, то есть которые могут перерасти в брак. Так, давайте посмотрим, что у нас про финансы. Традиционная колода Райдер-Вайт. Про финансы. Четверка кубков, десятка посохов и пятерка посохов. Но про финансы не бывает все, что как в сказке. Вон про любовь как, как в сказке было. А тут надо вот... Ну, высокая занятость. Я так единственное, что думаю, что раз занятость, значит, и, надеюсь, и оплачивается это все. На работе у кого-то могут быть конфликты. А почему конфликты? Потому что э, на вас все взвалили, может быть, и вы тащите весь этот груз ответственности на себе или груз работы на себе. Я думаю, работа особо не радует, потому что четверка кубков – это карта э, скуки, апатии, Простите, но я думаю, кому-то из вас все-таки пора разбираться в этой ситуации, Надо скидывать эту ношу, либо уходить, либо именно разбираться с тем, как будут обстоять ваши ситуации на этом месте. Ну что ж, мои дорогие, это все, что у меня есть для вас на сегодня. Если вы первый раз на моем канале, пожалуйста, подписывайтесь. И до новых встреч. До свидания.